Всем привет! С вами Ростиксон. Вы знаете что-нибудь о Как на этом заработать? Сейчас расскажу. У многих трейдеров, иногда даже криптовалютных бирж, имеется потребность в заемных средствах в крипте. И за это они готовы выплачивать владельцев капиталов вознаграждение. Процесс кредитования пользователей и бирж называется ленингом. Процесс полностью автоматизирован, а безопасность гарантируется торговыми площадками. Поэтому лендинг – один из самых безопасных способов получения дохода. Суть метода максимально простая. Пользователь одалживает на оговоренное время имеющиеся у него криптовалютные активы, трейдеры используют их для маржинальной торговли на площадке в интернете, но особенность в том, что посредником в этой операции выступает сама платформа, то есть прямого взаимодействия между заемщиком и кредитором не происходит. Это упрощает проведение операции, а также дает гарантию безопасности. Процент за пользование кредитными средствами выставляет площадка. То есть риск лишиться средств за получение убытка заемщикам нет. Обеспечением возврата средств выступает баланс последнего. То есть если операция принесет прибыль, кредитор свои деньги получит обратно все равно. Это гарантированно. Barrow это первый лендинг запущенный в майонет НИР. Подобно Afe и Compound, Barrow представляет собой децентрализованный, не и автономный денежный рынок, который позволяет пользователям занимать и одалживать свои криптоактивы полностью без ограничений, прозрачно и эффективно. Это децентрализованная платформа процентных ставок, не связанная с кастодиальным пулом, которая позволяет пользователям предоставлять активы для получения процентов и занимать под них, чтобы разблокировать ликвидность. Barrow по своей природе аналогичен протоколам AVE, Compout и другим протоколам, основанным на пуле. Платформа стремится высвоить ликвидность для процентных активов, в частности для первого уровня использующего производные инструменты, такие как st NIR и st Ethereum. Пользователи Barrow смогут нести st NIR в качестве залога, затем занять больше денег чтобы создать позицию для ставок с привлечением заемных средств, или занять стабильную монету, чтобы создать позицию с самоокупаемостью. Децентрализованные финансы и криптовалюты хороши тем, что предоставляют множество способов заработка заинтересованным пользователям. Причем для некоторых из них не нужно прилагать никаких усилий, только предоставить имеющиеся монеты во временное пользование. Банковский депозит. Известный способ заработка путем размещения фиатной валюты на временное хранение в финансовом учреждении. Банк использует эти деньги на свои нужды и извлекает из них прибыль. Ну, например, выдает кому-то кредит вашими деньгами. Но за это выплачивает клиенту проценты. Аналогичным образом устроены процессы и в криптовалютной сфере. То есть лендинг криптовалюты как способ заработка предлагает передачу монет во временное пользование торговой площадки. Сразу говорю то, что я могу немного ошибиться в комментариях, сможете задать вопросы или поправить, я также делаю некоторые упрощения. А например, более подробно вы сможете узнать либо на сайте Barrow, там в Paper, или зайти в чат мир по ссылочке в описании, и там спросить у модераторов конкретный вопрос, и там вам довольно быстро ответит. А если вы увлекаетесь PlayToEarn играми, то есть чат игры на НИР, где вы сможете зайти и узнать что-то про игры на НИР, кто на чем зарабатывает, ну и тому подобное. Там очень много всего интересного. Также по ссылочке будет мой Телеграм. Что там, я не буду говорить, сами смотрите. Размещать деньги можно на выбранный пользователем срок от недели до трех месяцев. Доходность зависит от типа монеты, срока, лендинга и площадки. Максимальная доходность до 10% годовых. Лендинг – способ пассивного заработка, который требует только начального капитала. Чем больше крипты будет инвестора, тем больше доход он получит в долларах. Чтобы привлечь ликвидность в депозиты в течение первых трех месяцев, протокол выделил 6% от общего предложения своего токена управления BRRR для привлечения инвесторов. В настоящее время протокол позволяет предоставлять и брать в кредит 7 активов, с ним относятся USDC, USDT, DAI, VNIR, Ethereum, STNIR и VBTC. Будущие владельцы токенов BRR смогут принимать решение о внесении активов в white list для займов и поддержки через голосование управления. А также я сравнил Barrow с банком. Также банк берет наши средства и выдает кредиты благодаря им. Но у банка большая разница между тем, сколько процентов он дает тем, кто вкладывает в банк, и тем, кто берет кредит. Здесь же эта разница гораздо меньше. С момента своего запуска протокол прошел два аудита смарт-контрактов независимой аудиторской фирмы Blocksec. Первый аудит охватывал сам основной протокол денежного рынка, а второй аудит — обновление протокола Barrow, которые были сделаны при внедрении его децентрализованной автономной организации DAO и стейкинга токенов XBRRR. Таким образом, владельцы XBR смогут воспользоваться повышенным вознаграждением за фарминг, а также участвовать в процессе управления протоколом. Долгосрочной целью протокола является открытие следующего уровня ликвидности для процентных активов, такие как деривативы L1, например, STNIR и STETH. Это позволило получать вознаграждение за стейкинг своих активов сохраняя при этом ликвидный характер этих активов. Когда пользователи смогут поддерживать и заимствовать деривативы для стейкинга, они получат возможность увеличить свою прибыль, получая вознаграждение за стейкинг L1, процента от займа, а также от эмиссии токенов BRRR. А сейчас посмотрим на сайт eBarrow Cash, посмотрим вообще какой функционал. Ну, примерно, тут все интуитивно понятно, но, в общем-то... Есть некоторые интересные моменты. Например, сейчас 185 миллионов депозитов. Ну, то есть 185 миллионов долларов сейчас внесено. И 111 миллионов заимствовано. Мы сейчас на вкладке «Депозит» и видим USDT, API 7% годовых, ликвидность 15 миллионов долларов. Также видим, например, WANIR. Тут уже API больше 13% годовых. Есть, например, Ауроры, где целых 73% годовых довольно много. Ну и тут мы, в общем-то, можем посмотреть монеты. Также справа в углу мы можем подключить свой нир кошелек. Это либо будет нир wallet обычный, или сендер. Также у нас есть страничка бору, займы, наше портфолио, стейкинг, где мы можем что-то застейкать, ну и мост справа. В общем-то, примерно так. Также, если у вас будут вопросы в комментариях или в чате НИР, также заходите в чат Игры на мир, там много всего интересного про игры, часто разные конкурсы, от каких-то заруб в играх до фановых конкурсов на удачу, а каких, сами узнаете, заходите. Примерно так, всем спасибо за просмотр, удачи и будьте аккуратны.